Глобальное потепление – это не только таяние ледников и изменение климата, но и миграция экзотических насекомых. Какие особи теперь живут в Татарстане и насколько опасно соседство с ними, узнал наш корреспондент. Все чаще и чаще пользователи сети интернет стали выкладывать видео экзотических насекомых и паукообразных с непривычным для их места обитанием. За последнее время в Татарстане были замечены богомол, эрезус, то есть паук-божья коровка и аргиопа-брюниха или паук -коса. Мигрируют насекомые благодаря аномально жаркому лету и теплым зимам. Дело в том, что действительно те э, животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. И так, например, уже сейчас в наших широтах можно увидеть насекомых, которые были э, характерны, например, для тропической зоны. Благоприятные условия для жизни в нашей республике выбрал себе не обитавший ранее здесь паукаса. Он широко распространен в странах Северной Африки, Малой и Средней Азии, в Индии, Китае, Корее и Японии. В России он обитает на Кавказе и в Крыму, а теперь и в Татарстане. Впервые встретил я в 2003 году в Камском устье. И продолжает он двигаться на север потихонечку. Вот. Ну, связано это естественно с потеплением климата, с тем, что зимы стали более мягкими. Научное название паука-осы Аргеопа Брюниха. Несмотря на большие размеры паука, его хелицеры, то есть челюсти с ядовитым аппаратом, сравнительно мелкие. В силу особенности своей анатомии более или менее чувствительно укусить он не в состоянии. Серьезной опасности не представляет. Размеры паука ну, достаточно крупные для наших мест, но при этом хилициры у него не очень большие, и э, сам яд не слишком токсичный, и укусить он может, в общем-то, с трудом для себя. Вот. Но, тем не менее, укусить паук может, но в целом укус не опаснее, чем укус пчелы или осы. Заведующий отделом зоомузея посоветовал беречь пауков, так как они помогают в уничтожении насекомых, наносящих вред человеку и растениям. Елизавета Никитина, Универньюз.